Дорогие наши женщины, с праздником нас! Я желаю вам всем, чтобы мы всегда чувствовали себя женственными, уверенными и невероятно обаятельными. Чтобы мы шли по жизни с улыбкой и с гордо поднятой головой. Пусть у нас всех все будет хорошо. Счастья нам, женщины! И по традиции в этот день мы, как обычно, дарим подарки. В этом году наш маркетолог размахнулся. И сделал выбор из 100 подарков. Многие подарки вы уже получали. Некоторые подарки – это товары из нашего ассортимента. Некоторые подарки, которые уже участвовали в нашей акции. Но среди них также есть подарки, которые раньше не участвовали ни в одной из акций. В этом году я решила добавить в список подарков небольшие косметички, причем два вида. Одна из косметичек – это вот такая вот сумочка, в которой очень удобно хранить в ванной. Всякие принадлежности, чтобы они не были разбросаны по всей ванной комнате, складываются в эту сумочку, застегиваются и хранятся. Здесь все проветривается, вентилируется. Есть три цвета. Голубой, зеленый и фиолетовый, любимый цвет моей дочки. Также есть второй тип косметичек. Это дорожные сумочки, которые, наоборот, они защитой от протекания. Есть тоже три цвета. Вот так вот они выглядят полупрозрачные они как раз, соответствуют потребованиям тех а, сумочек которых разрешают перевозить за жидкости в самолетах вот ну и так удобно тоже сюда положил всякую косметику закрыл а, в таких косметичках у меня обычно а, или косметика или мини аптечка здесь вся китайские бальзамчики вот есть такого цвета есть вот такой расцветки немножко чуть зелененькая прерывается всеми цветами радуги и есть со звездочками. Это вы сможете выбрать при заказе. Подробности в статье. Также есть вот такая вот косметичка. Здесь удобно привозить зубную щетку с зубной пасты. Также у меня есть косметичка. Вот такая вот одна большая, очень классная косметичка. Вот. Эту косметичку мы будем разыгрывать среди наших участников в группе ВКонтакте. Условия розыгрыша, и я думаю, вы прочитаете в потому что Саша попросила сделать такой подарок. В розыгрыше будет участвовать не только эта косметичка. Вместе с этой косметичкой вы получите набор косметики, который будет подобран специально под вас. Что конкретно не будет лежать, вы не узнаете до последнего. Вы узнаете только тогда, когда получите, откройте посылку, откройте эту косметичку. Будет небольшой такой сюрприз. И также мы сделаем два небольших сета вот такого размера, тоже для участников розыгрыша в нашей группе ВКонтакте. Также у нас будет подарок, который посвящен теме, который сейчас у всех на устах. Это коронавирус. В Таиланде есть вот такой вот бальзамчик. Он небольшой, у него достаточно простой состав. Здесь в состав входит эвкалиптовое масло, а также еще несколько антибактериальных и противовирусных масел. Вот так вот он выглядит. И он очень-очень-очень мягкий. То есть, если его наносить на нос, он ни практически не ощущается. Но он очень хорошо защищает от вирусов и бактерий. И мы вот сейчас, вот когда у нас вирус, понятно же, что маски не спасают, мы из дома не выходим без такого бальзамчика, пока не смажем нос, особенно если ездим куда-то в общественные места. Насколько он точно защищает от коронавируса, я сказать не могу, но когда у нас гуляют тут сезонный вирус, вот этот бальзамчик он очень хорошо спасает. Когда мы идем в больницу, мы сначала мажем нос, Потом уже заходим. Можно сверху одеть еще маску. Но вот обычно этого бальзамчика его хватает для того, чтобы защитить себя и своих близких от вируса. Даже у меня ребенок спокойно относится и воспринимает, потому что он не жжет, не печет, очень легко переносится. И еще, еще один подарок, который раньше у нас не участвовал в розыгрышах, это вот такая вот денежная мантра. Из тайского храма, освященная буддийскими монахами на привлечение удачи и денег кладется в кошелек и носите с собой вместе с деньгами такая тонкая почти ничего не весит еще один тип подарков, который раньше не участвовал в наших акциях, но будет участвовать в этой акции это вот такие дезодорированные спреи они сделаны на основе натуральных травяных экстрактов и квасцов и также они дополнительно ароматизированы разными запахами то есть вот этот вот например, он пахнет как духи от кинзу белая роза вот этот вот запах, он запахом он с феромонами, не очень такой приятный кремово цветочный запах, также вот как у розы с кремовыми нотками. А, есть четыре женских аромата один мужской. И вот эти вот дезодоранты я сама уже пробовала, у меня я вообще гир, гиперчувствительная, я Тяжело переношу разные дезодоранты, у меня даже на квасцы возникла аллергия, на чистые. А вот в составе вот этих вот а, спреев, потому что здесь также в состав входят а, травы, которые предотвращают воспаление аллергической реакции. А, мне этого спрея хватает на один день, то есть я после душа один день обработала подмышки, пару раз пшикнула, и в течение трех дней у меня нет неприятного запаха пота. При этом он сильно не сдерживает выделение, то есть не закупоривает поры и не вызывает раздражение, воспаление кожи. Вот эти дезодоранты вы также сможете выбрать, оформляя заказ на нашем сайте в течение недели. Еще раз поздравляю всех с Международным женским днем и приглашаю вас на наш сайт, где вы сможете найти не только массу полезных товаров для красоты и здоровья, но также и море полезной информации о том, как поддержать свое здоровье, красоту и молодость.